Всем привет, господа, с вами Макс Репьёв. Сегодня у нас очередной день пробывания на Бали. Мы сейчас стартуем с нашей виллы на очередной красивейший водопад. Ехать нам до него где-то минут 30. Посмотрим, как он будет выглядеть. Я думаю, что будет прикольно. В общем, сейчас ставлю камеру на шлем и отправляемся в путь. Поехали. написано, Посетители будут наслаждаться водопадами в зависимости от типа билетов. Прыжки, скольжения. Посетители будут заниматься плаванием, скольжением и прыжками. Должны быть сопровождения <с variability> местных гидов. Кто нарушает правила, будет наказан. Видно, да, кто откуда, то есть robbery? Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Россия, Украина, Франция. В чем? В основном с Россией. Это значит местный гид. Нам выделяет водичку сразу. Давай. И мы... Давай, мчим. Давай. Пока идем, здесь вот такие рисовые поля. Чувак ну что-то там насаживает хаотично. Я так понимаю, что это вот есть пророски этого самого риса. То есть, по сути, это вот рисовая терраса. Олег вот идет снимает свой блог, который, надеюсь, лет, хотя бы через год, может, монтирует. У него там накопилось уже очень много. Поэтому напишите в комментах, чтобы Олег наконец-то добрался. Не просто снимал, но еще и... Сделал из этого какой-то остросюжетный Репортаж. фильм. Может быть, это будет один, Это будет тогда целое кино. Посмотрим. Короче, напишите в комментах, что у него очень много материала. Он все это говорит для себя, просто под прикрытием, что ему это неохота монтировать. Вот Ну да. Началась наша пешая экскурсия. Обратно пойдем. Снова будет у нас тренировка на ноги. Запыхаемся, как обычно. Но здесь типа водопад не такой высокий. Посмотрим. Ну, в общем, видимо. Короче, вот видите, на народ устал подниматься назад. Потому что, видимо, тяжко. Что я думаю, что нас это тоже ожидает. Но вообще, если присмотреться, то, конечно, вниз достаточно много спускаться. Потом это еще придется подниматься. Значит. Благо, есть поручни. Так что как-нибудь справимся. Я надеюсь. Мы подошли к водопаду. Отсюда, значит, можно прыгать. прям вот отсюда 5 метров. А там еще написано, что можно и скользить, типа, как на водную горках.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 короче с точки зрения безопасности у ребят здесь прям все на очень в таком в спартанском уровне ну, наверное, даже наверное раньше да ты видел там ноги переломать вообще вот прям офигеть первый пошел константин все, снимаете ну все Ч-то ты одна достал но если что, это знаешь, что мы тебя любим. This is Russia. Значит, ребята, решили прыгнуть с вот этой горки. Это был Костя. Короче, он в любом случае всегда показывает вот так. Даже если было больно, знаете об этом. Это Константин. Со стороны это выглядит все вот так. 12 метров, значит, спуск. 5, по-моему, или 6 метров прыжок. И есть еще один водопад. Здесь 10 метров высоты. То есть, по сути, это как вот прыжки в воду, вот это олимпийская тема. Здесь вот то же самое. Сейчас посмотрим, прыгнет кто-нибудь из них или нет. Здесь вот есть такое замечательное место, где все это можно посмотреть. 10 метров высоты. Ну, достаточно жестко и высоко. Но с точки зрения безопасности здесь, конечно, все очень так, знаете, не очень. Это, видимо, какой-то чемпион здесь местный по прыжкам. Вот это круто, конечно. Он еще нам помахал там в воздухе. Я на самом деле хочу сказать следующее, что если вы никогда не прыгали, не занимались прыжками, то с 10 метров достаточно можно сильно травмироваться. Можно отбить себе руки, можно неправильно войти головой, отбить себе лицо. Можно много что сделать неправильно и получить какую-то легкую травму, которая вам в дальнейшем помешает при отпуске, а может быть даже и про дальнейшей жизни. Поэтому, если не хочешь, ну, не прыгай. 5 метров прыгнул, скользил, короче. Лучше, да, ребята. Ну вот отсюда, конечно, кажется, что не сильно высоко. То есть вот он выступ и вот эти 10 метров. Но на самом деле это высоко и травма опасна. А здесь еще выше. Примерно метров двадцать, может быть, 25. Сколько здесь? Ну здесь сильно выше, чем там. А? И никаких ограждений вообще нет. Ну, чувак, в общем, прыгнул, вон он. Может быть, сейчас еще кто-нибудь из них сиганет. Посмотрим. Сколько метров здесь? 12 вроде. 12? 15. 15? 15. Ну выглядит как будто больше, чем да. а 15. Может я ошибаюсь. Очень много вот этот тигр просто вол! Да. Вообще лев. Как Костик, да. ты короче лев, решил да. там Уровень не боли, прыгать да. сразу да. здесь. Ну, да? ну, ребята, говорят, что типа нормально, живы. Короче, надо пробовать на все. Да, да. Ладно, да. ты что, не поминайте лихо? Да. Вообще, чувак, вот сказал, что он а, полчаса готовился к прыжку. Посмотрим, насколько Костик будет готов, как быстро. Вот это он лев просто! Офигеть! Вот это он дал! Красавчик. Безопасность, конечно, здесь прям на уровне. Все исключительно на вот этих красных ленточках на оберегах держится, потому что здесь, ну, тоже такая тема. Никакой вообще здесь опорной силы. То есть оступился, полетел. Итак, так страшно, как его молю, ну, скажу честно, было страшно лететь, прям очень. Я всегда кричал, начал кричать, мне так стало страшно, я мне попала вода, что, как будто думал, гу Бу мне у меня прыгнет, короче, что это, прям вода. Так, ну, ну, вот так, блин, ощущение адреналин просто, блин, класс. Оно стоило того, вот, да, страшно, ну, прям супер. Это самые лучшие... 600 рублей потрачены моей жизни. Это просто. Оно того стоит. Водопады где мы были большие, этот, которые. Круто. Ну здесь просто вообще. Дешевле, зараза. И ближе ехать. То есть всем рекомендую. Обязательно попробуйте. Значит, успели пофоткаться, подняли немножко дрон. И что? Все правильно, пошел дождь. Так как мы где? В джунглях. Значит, сейчас мы идем наверх. Вот. Ребята сейчас будут страдать, как обычно. Но с кайфом. Вы помните, да, я вам говорил по поводу отсутствия вообще любой безопасности здесь. Вот такие подъемы. Самое главное здесь не оступиться никуда. А к тем временем усиливается, товарищи. Но в этот раз подъем дается легче, чем прошлый. В общем, мы успели вовремя уйти с водопада, потому что здесь начался прям мощненький ливень. И ребята вообще строят все вот эти свои навесы из крайне простых материалов. То есть это бамбук, я так понимаю, там солома. Ну вот она. И хоть бы капли сюда внутрь упала. Капает. капает? А, ну да. Но видимо, крыша протекла там чуть-чуть. Ну так, конечно, защита от дождя очень достойная и крайне натуральная. Вот. Ребята как раз навстречу нам встретились, которые шли на водопады. Видимо прыгать сейчас будут в дождевиках, дождик усиливается. Закончился дождь, и мы отправляемся назад между тучками. Сейчас попробуем как-то доехать. Благо есть в мопеде дождевики. Но сильно быстро не поешь, потому что в лицо будет очень больно бить И будет некомфортно Ну, короче, сейчас едем куда-то обедать Дальше, возможно, на горячий источник Здесь, смотрите, прям новые технологии На тарелке, если вы присмотритесь, повешен шлем мотоциклетный Видимо, чтобы лучше ловило или какая-то там Ой, да. защита Или, может быть, чтобы в него никто не вбивался И сохранить вот тот источник возьму. Для чего-то он там висит Смотрите, как облака застревают в горах а это рисовые поля, нет, которые мы нет, уже нет, с нет. вами проходили. Она там живет. Круто выглядит. Беда пришла, откуда не ждали. Олег оставил шлем. И у него там прям... Уф, как там? О, видите, вода аж бутыхается. Вот она. Сейчас наденешь кайфу Вот он. Обычное дело на Бали. Значит, история в чем? У них просто три шлема, так как они втроем ездят. И они... Ну, к сожалению, не могут их убирать. Ай, -а -а, как хорошо, Хороший. да? Хорошо. можно, короче, да. Опиши ощущения. Нет, с... как этот, как кот мокрый, знаешь. Это, конечно, особое удовольствие, когда ты садишься на мокрый мопед, с него со всех щелей капает. А еще, когда, значит, мимо лужи какая-нибудь тачка проезжает, тоже не очень комфортно. Но, как говорится, другого выбора нет. Мы находимся в сезон дождей на Бали. Поэтому здесь такие условия. Но сезон дождей типа до марта. Потом все хорошо и спокойно. Но опять же, вот этот сезон дождей, не сказать, что он прям... Сильно напрягает, да, конечно, ты не можешь распланировать полностью весь день, потому что может пойти дождь, вот как сейчас. Но тем не менее, тем не менее, можно посещать места, как бы, но с небольшой поправкой на погоду. То есть ее нужно просто смотреть. А мы значит, с вами отправляемся сейчас куда-то поесть, куда-то вкусное место, пока дождя нет, надо успеть доехать. Значит, теперь я выгляжу вот так, господа. И вот в этом вот всем вполне себе комфортно передвигаться вот на этой технике. Через боль и страдания мы добрались до места, где мы будем есть. И здесь, кстати, нет дождя. Вообще. То есть он где-то там. Но ехали, конечно, жестко. Олег говорит, что ему жутко понравилось. В принципе, вот по нему видно, как, да, все затекло. Так Костик? Классно. классно. Блин, у меня нормально, но у них здесь комфортно, меня все, новый покупать дождевик. Да, нужно новый дождевик попасть. Да, ну, а так подождем, конечно, прикольно ездить. Зеркала не видно, задувают, блин, и это... Нужно ехать вот так, ножки свести, как девочка. Как будто ты в юбке. Да, чтобы ничего никому было видно, поэтому не очень удобно. Ой, это, та машина, та... Я как заехал, сразу заметил, что какой-то чувак конченый, что он заклеил стекла задние. А, То есть почему? тут что-то как-то не очень понятно, что с тонировкой сделано, но что-то сделано. Короче, такая тема. Идем есть. Целый ящик с рыбой. Давай большую. Огромная. Это я один Ну, хочется курочки, да? Да, будем. Осталось вот ее только найти здесь где-нибудь. К нам пришла чикен. Это рис. А это вот курочка. Выглядит аппетитно. Но погода, конечно, лютая, изменчивая. Только что мы вымокли до нитки. А теперь будем обгорать. Потому что солнце выскочило жарит прям сильно Я вообще за эти несколько дней пока тут нахожусь уже сгорел, плечи болят, в общем как ты тут передвигаешься, но только что шел дождь, а теперь здесь вот пожалуйста солнце, вот вам и тропики. В общем мы приехали домой потому что вновь пошел дождь и решили значит не ехать на такие горячие источники. Но сегодняшний день тоже был очень интересный. Ребят попрыгали. Мы, значит, с вами попали в дождь. Снова попали в дождь, потом в солнце и так далее. Олега, вот шлем, значит, промок немножко. Вот. Но было по кайфу. Поэтому на этой нотке видос будет закончен. Вы не забывайте поставить лайки, комменты написать, подписаться на канал и рассказать об этом канале своим друзьям, потому что здесь говорят интересные вещи. Ну и показывают тоже. Ну, вот. с вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех бак и пока.